На самом деле нет ничего, кроме страха. Все остальное лишь его производное. Интересно. Да нет, ничего интересного. Страх есть каждым из людей. Он вполне естественен. Используя его, ты можешь добиться самых невозможных вещей. Мы в страхе рождаемся, в страхе живем, мы в страхе же умираем.